Добрый день! Декабрь в этом году для нас особенный месяц. Мы сдали в эксплуатацию в первую очередь строительства. Это первая и вторая секция нашего жимого комплекса. В ближайшие дни мы начнем выдачу ключей дольщикам от их квартир. Сейчас мы с вами находимся на придомовой территории жимого комплекса «Южный квартал» вдоль Субсевского шоссе. Здесь расположена большая парковка, фонарные станбы для качественного освещения, а вдоль коммерческих помещений установлены камеры видеонаблюдения. На первом этаже расположены коммерческие помещения. У жителей комплекса все необходимое будет под рукой. Озеленение при домовой территории полностью завершено. Вдоль тротуара высажены плотаны. На территории комплекса расположены клумбы с подросшими кустарниками, можжевельника и туин. Во дворе первой и второй секции расположены качественные, а главное безопасные детские игровые площадки, а также спортивная зона. В пяти метрах от комплекса «Южный квартал» расположена остановка общественного транспорта. Жимой комплекс Южный квартал, где все квартиры сдаются с качественным ремонтом, дизайнерской чистовой отделкой от специалистов высокой квалификации. В квартиры Новоселом остается завести только мебель и технику, а с нашей стороны все работы завершены. турецкой компании «ХАС» готова работать для вас круглосуточно. Качественная шумоизоляция квартир позволит вам жить в комфорте в новом, уютном, жилом комплексе «Южный квартал». При покупке квартиры вы получаете паспорт с дизайн-проектом от итальянской компании «Интерни групп счастливой жизни.